Масло для лампы, веревка, бомбы. Ты хочешь? Они твои, мой друг, но только если у тебя достаточно рубинов. Прости, Линк, я не могу дать кредит. Возвращайся, когда станешь немного м -м, богаче.